Друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Артура. У него очень интересный необычный вопрос: нужно ли приходить на наши вебинары или можно сразу идти на наше обучение, на наши курсы, тренинги. Здесь самое важное понимать, что мы даем вам возможность работать и зарабатывать деньги на разных видах торгов. Это могут быть торги по банкротству, активы госкорпорации, экспресс автоторги да, и так далее. И вам необходимо сделать свой выбор, чтобы вы понимали, в каких именно торгах вы можете максимально быстро, комфортно и с удовольствием себя заработать. Приведу некий пример, если вы хотите зарабатывать в торгах, где проще работать, где сейчас нет конкуренции, где не надо договариваться с продавцом, где все проходит легко, это активы госкорпораций. Если вы хотите максимальную скидку, но при этом вы готовы вкладываться в обучение, вы готовы больше тратить времени, вы готовы да, вот, больше вникать в процесс и изучать, то есть это торги более сложные, но скидка достигает большего уровня, чем в предыдущих торгах. Это торги по банкротству. Есть люди, которые хотят работать только с автомобилями, да, как дилеры, или хотят приобрести автомобиль для себя, там, для семьи, для друзей. А в этом случае вам подойдет наш курс «Бизнес на авто». Здесь вы можете найти автомобиль с хорошей скидкой, проверенный, чистый, без обременений. Ну, здесь тоже нужно пройти обучение, чтобы понимать какие подводные камни есть. На самом деле все торги, о которых мы говорим, они все выгодные. Мы работаем на всех торгах абсолютно, поэтому можем вам рассказать обо всех нюансах, обо всех подводных камнях, с которыми вы можете столкнуться и как пройти этот путь быстро. Кроме того, если вы Хорошо отучились, если вы старались и мы это видим, мы готовы взять вас в наши партнеры, мы готовы передавать вам клиентов, в некоторых случаях мы готовы финансировать покупку объектов, но для этого надо качественно поработать и качественно постараться. Для чего же тогда вебинар? Вот, вебинары предназначены для того, чтобы вы поняли суть каждого из этих торгов. Если все же желания проходить вебинар у вас нет, вы можете просто обратиться на нашу горячую линию по всей России, звонки бесплатные. и Мы с радостью вас проконсультируем и подберем именно тот вариант, который вам подходит. Ну, и Иногда на вебинарах мы предоставляем какие-то дополнительные бонусы, подарки. Вот, поэтому, если есть желание, все же приходите, мы будем очень рады вас видеть. Если у вас есть еще вопросы по типу торгов, помочь вам разобраться в каких-то конкретных торгах, пишите под этим видео. Мы с радостью вам поможем. Если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на ваши вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и удачи на торгах. Всем пока!